Всем привет, с вами Вадим, и мы продолжаем проходить сюжет в Emperion Galactic Survival версии 1.7. Всем приятного просмотра. После этого задания нам необходимо воспользоваться телепортом, и давайте это сделаем. Так, куда же мы попали? Хм. Так, надеюсь мы попали наверх. М так, потому что у меня внизу остался корабль. Так, другая фракция. И корабль нужно забрать. А ну, да, скорее всего, мы сейчас спустимся, внизу будет корабль. Так, нам теперь нужно возвратиться к station И опять-таки я не могу в этих отметках понять, где оно находится. Возможно, это та станция, откуда мы сюда прилетали. Итак, пока я здесь, я, наверное, сейчас подключусь к контейнеру Destroyed Vessel. Нужно, кстати, этот корабль переименовать. А ну. И немножко накопаем сейчас пентоксида получается так ресурсный бур битый камень ничего пентоксид я в целом думаю что этот астероид можно будет пометить чтобы к нему можно было потом со временем вернуться здесь довольно много всяких полезных ресурсов можно накопать Самое главное... О, прометивая руда пошла. Ну, в целом, Примете мне сейчас не так сильно нужен. Но это тоже неплохо. Так, что мы там уже собрали? 91 пентоксида. Я думаю, что пока хватит. Если что, я знаю, куда лететь. Э, давайте Реструма тоже накопаю. О. Какая-то капсула. К сожалению, пустая. Может быть, еще какая-то есть? Так, а Ну. Прометия копнули. Сколько мы реструма собрали? 85. Ну, я думаю, для начала неплохо. Так, в холодильник сбросим мясо, да, кстати нужно бы что-то еще перекусить, у меня есть сухпай, который можно скушать, и пожалуй будем уже лететь к Waystation. так, корабль, корабль, вот он мой корабль, здесь мы спускаемся. давай здесь гравитация должна работать в любом случае хорошо что у меня есть топливо ну я имею в виду пентоксид что можно не бояться уже путешествовать с помощью э, так с помощью варпа это место давайте я сейчас э, помечу Так маршрут пускай будет теперь остальные метки так остальные метки которые у меня активированы я и хочу отключить пока что сбросить метки полярис Мегакорп. ну да ладно ладно хорошо планетари это нам не нужно New marker, Control Station Так, а здесь у нас что В этой стороне Так, понять бы еще где находится этот Waystation Вот, эта отметка В Kaimun Sector находится Waystation Это что за отметочка Ладно, это мне сейчас не нужно Скаймун сектор. Э -э вот здесь. Ну, давай. Фиксируем цель. Там 7,9. У нас 14. Хватает с головой. Ну, в целом, давайте прыгать. Вот, Вейстейшн у нас в 20 километрах. Я беру курс туда. Так. И встретимся уже на станции. И вот, прибыли мы к Вейстейшн. Давайте будем притормаживать. Да, станция довольно интересная. Аида, у меня такое ощущение, что мы в этой галактике не случайно. Некоторые узлы данных и расчеты указывают на то, что вы можете быть правы в этом вопросе. Ладно, тогда паркуемся. Надеюсь, здесь больше никто ко мне не подлетит. Давайте выходим. В любом случае, корабль должен отбиться. Так, да, кстати, кислород нужно пополнить. Где у меня тут кислород был? Так, здоровье тоже поправим. И можно спокойно выходить. Так, секционер 32. В прошлый раз у меня оказался в душевой кабинке. Интересно, где он появится сейчас. Ну, можно пройтись уже пешком. И Нужно посмотреть, сможем ли мы здесь все-таки что-нибудь продать. Хм. Так, это все нам не нужно. Секционер, по-моему, где-то находится выше. Хм. Я забыл, где лифт находится. Так, это вниз. Нам вниз не нужно. А, вот. То, что я ищу. Так, и секционер должен быть где-то здесь. Привет, мой дорогой друг. Похоже, вам повезло с вашей миссией даже больше, чем мы ожидали. Вика уже прислала схемы этих двух древних энергетических оружий-талон. После быстрого анализа мы уверены, что наконец-то сможем производить их серийно. Конечно, все строжайшей секретности. Как, возможно, уже поняли, талоны это невежественные туземцы под контролем Зиракса, как все думают. Было много безуспешных попыток. Изменить эту ситуацию. Теперь у нас есть реальный шанс, благодаря вашим усилиям. Это обязательно стрекнет этот сектор, а потом всю галактику. Пожалуйста, примите эти технические компоненты, как компенсацию за опасности, с которыми вы столкнулись от нашего имени. Мы думаем, что вы, вероятно, сможете их использовать. А теперь извините меня, мы скоро поговорим снова. Конец связи. Командир. Должен сказать, что я не совсем уверен, что мы сделали доброе дело, помогая этим парням из Глад. Расчеты показывают, что это обязательно что-то взорвет. Возможно, мы только что зажгли запал галактической пороховой бочки, благодаря нашему участию здесь. Не отрицаю. Мы должны попытаться узнать больше и подготовиться к тому, что обязательно должно произойти. Давайте... Пойдем дальше. Так, нам новый постер дали. И следующая табличка у нас, которая не переведена. Давайте прочтем ее. Оглядываясь на свое время в Андромеде, вы чувствуете, что спотыкаетесь от, от одного события к другому, заводя друзей и врагов, но не осознавая общей картины. Вы чувствуете, что должно быть что-то, что объясняет все это. События после показа вашим новым союзникам информации о Талоннах и Зираксах и наследии, имеющих общую историю, не становятся лучше. Вы все еще сомневаетесь в мотивах организации галактического освобождения обороны и обороны. Ваш напарник Алекс может быть частью этой группы, и вы понимаете, что они поддерживают восстание Когтя против Империи Зиракс. Однако большая часть из этого пока не имеет для вас никакого смысла. Но все скоро изменится. Поехали! Мы просто хотели, чтобы вы знали, что мы получили всю информацию, которую вы недавно нашли об ассамблее Талонзиракс и войне молчания. Вещи начинают проясняться, хотя информация крайне фрагментирована. Нашим аналитикам требуется некоторое время, чтобы представить вещи в правильном контексте, общей картины, по крайней мере та часть, о которой мы знаем. При этом мы думаем, что пришло время встретиться лично. Мы должны дать вам несколько ответов. Найдите систему Sigma Zero, расположенную между территориями Xerox, торговой гильдии и Полярисов. Летите к полю в этом секторе. Мы отправим... Вам наше местоположение, когда вы приедете туда. С уважением, секционер 5. Так, И теперь мне нужно найти систему Sigma Zero И ее нужно искать где-то между территориями полярисов, торговой гильдии зираксов давайте посмотрим на карту я помню мне в комментариях писали по поводу этой системы давайте посмотрим что мы здесь имеем может быть просто повнимательнее нужно будет рассмотреть все так поиск системы вот у нас есть давайте э -э сигма 0 а ну. что у нас тут есть 0 0 дельта 0 гамма бета альфа так а если здесь пропишем сигма и 0 хм. ничего Так, Сигма. Zero. Ну, по крайней мере, ничего не показывает. Давайте обратно вернемся в галактику, посмотрим. Где же у нас может быть? Там говорили про поле астероидов, и там где-то оно должно быть. Давайте полетим туда. Посмотрим, что мы там сможем найти. И будем искать эту Сигма Зеро. Так. Вот мой корабль ждет меня. Я думаю, что если мы не найдем... Так. То я вернусь на базу, чтобы пополнить все свои запасы так вот у нас есть Sigma Zero System найдите астероид field ну давайте попробуем найти этот астероид field давайте посмотрим может быть какая то из отметок у нас приведет туда куда нам нужно И скорее всего нет Ну давайте летим пока туда э, Вот что я еще подумал Вот этот астероид филд Это может быть просто название локации А не само э, А не система там какая-то Давайте посмотрим, что мы здесь найдем. Планетари ремнант. Майнинг Facility. Может быть даже я где-то встречался с этим. Портативный конструктор. Астероид Филд. Давайте искать дальше. Астероид Филд. Может быть, все-таки оно есть. Так, Астероид Филд. Айс Астероид. Контрол Station. майнинг фасилити, но это такое а давайте посмотрим, может быть именно система такая есть, Asteroid Field давайте поищем а ну, давайте везде отметки поставим так, теперь давайте поищем Sigma 0. Опять-таки ничего нету. Аст. Так оно. Хм. Здесь, по крайней мере, ничего подобного нету. Эллион. Какая-то отметка ставится. Так. Здесь, я так понимаю, я ничего не найду. Давайте проверим. Может быть, по отметкам еще что-то можно будет найти. Астероид Филд. Хм... Там мы были Может быть этот астероид Филд Будет находиться на главной планете Откуда я начинал ну, Давайте возьмем курс На базу так здесь я вроде бы был так а это что что это за отметка такая хм. непонятно ну я тогда беру курс домой может быть по дороге еще что-то придумаю я хочу дома заправиться посмотреть как там моя фермочка поживает возможно еще наберем какой-то еды и будем думать Вот какая мне мысль в голову пришла. Здесь вот есть отметки оранжевые. Но я, ну, те отметки, которые двигаются, это явно корабли. И я думаю, что попробую открыть все вот эти отметки. Я эти ненужные маркеры просто скрою. Так, Orbital Trade... Сейчас я полетаю по этим отметкам и может быть что-то интересное найду. Вот какая мне пришла мысль в голову. А ведь здесь понажимал вот эти всякие кнопки и здесь показали территорию. И вот здесь есть ведь отображение. Вот империя Зиракс, красная сфера, Полярисы. Оранжевая сфера Кто там по мне уже стреляет? А ну? Ты что? Дрон Так, а почему я по нему не стреляю? А ну, так, кислород Давайте включаем турели Пускай они также же работают по врагу Империя Зиракс Так, по идее я должен был уничтожить того дрона Так, мне он ничего хоть не повредил Ну, в целом Серьезного урона мне не нанесли он в 9 километрах ко мне идет еще какой-то корабль. Давайте сейчас сразу же разберемся с э, Зираксами. А потом будем искать дальше э, нашу систему Сигма-Зеро. Вот последний дрон, по идее, подлетает. Больше никто ко мне не подлетает. Все в целом отбились. Надеюсь, больше никто атаковать не станет. И давайте будем искать дальше. Вот у нас есть... Красные это у нас зироксы. Полярисы у нас оранжевые. И... Кто там еще у нас был? Наследие, империя талонов. Ну, в другой фракции здесь не вижу. Вот давайте посмотрим на все эти системы, которые здесь есть. О! Смотрите, она даже здесь выделена была. Вот эта система, сигма Zero. Гаргария называется. Нет информации для этой системы. Но ну, давайте зафиксируем цель и полетим в э Прыгнем к этой системе. Так, наводимся. 44. И сейчас у меня не хватит, по-моему. Так. Э, не хватает. Давайте дальше поставим на разработку. Так. Даже не так. Устройство. Расширенный конструктор. Давайте поставим еще пентоксида. Ну еще с десятку, пускай произведет. Уже по идее должно хватать. Давайте заправим корабль. Так, пентоксидный бак. Так, 60 у нас есть, 44 нужно и прыгаем. Для прыжка... Не понял... Максимальная дальность прыжка 30. А как же тогда в эту сторону прыгнуть? Может быть, еще один jump drive нужно поставить? Хм. Ладно, давайте попробуем полететь на базу. У меня должны быть ресурсы для того, чтобы произвести еще один jump drive. И, наверное, надеюсь, что это должно помочь. Встретимся на базе. Знаете, что я еще подумал? Скорее всего, я на базу не попаду. Почему у меня сразу мысль эта в голове не появилась? Что если прыгнуть куда-то на... Так, Элиан. Это я здесь нахожусь, куда-то поближе, допустим, сюда. И, может быть, сигма-0 отсюда будет поближе. Так, фиксируем цель. Сколько у нас будет к этой цели? 23 световых года. Давайте прыгнем сюда. И по идее, потом нам будет ближе прыгать к Sigma Zero. Смотрите, какое солнышко здесь яркое. Теперь давайте попробуем уже отсюда прыгнуть к Сигма Зеро. Смотрите, здесь какие-то новые отметки, которых я никогда не видел. Это спутник какой-то. Искусственный, может быть. Так. Фиксируем цель. И вот, 23 световых года уже с этой точки к Сигма Зеро. Ну, за два прыжка в целом мы туда и добрались. Прыгаем. В этой Сигма Зеру мне нужно найти пояс астероидов. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Хм. Вот какой-то пояс у нас есть. Давайте поставим сюда отметку. И прыгнем к нему командир мы получаем новые координаты я поставил отметку на экране так ну давай посмотрим где тут эта отметка что-то я никакой отметки не нахожу а ну Хм. Отметка на экране, значит О, кстати, что у нас тут есть за ресурсы? Кремний, приметий, титан, алюминий хм. Что-то алюминий я не помню, чтобы я его собирал Так, а где же моя отметка? Ладно, летим дальше вот, когда я подлетел немного ближе к этому к скоплению астеродов, у меня все же появилась отметка. И, пожалуй, буду держать курс на нее. Надеюсь, что Зираксов здесь слетать не будет. Командир, нам советуют припарковать наш корабль и войти на базу через входную дверь. За коридором на верхней платформе. Так, теперь нужно эту самую платформу уже и найти. Так, мы открыли все, что нам нужно. Так, вы нашли новую фракцию GLAD. Находится недействие станции обслуживания. Так, хорошо, ну вот где здесь главный вход? Давайте посмотрим что-то здесь вообще никакого входа особо так и не наблюдаю может быть вот тут давайте попробуем здесь Так через главный вход на верхней платформе за коридором. Так по заданию нам нужно найти дверь Ну в целом Платформа Не знаю правда какая она Верхняя или нижняя А вот вход есть у нас Нам советуют видеть командира В верхней диспетчерской Ладно Пошли О ну, В целом база похожа на пиратскую Так, а где диспетчерская? Ну, скорее всего, слева, там, где был главный пират. А, вот и командир Мерсер. Хм. Ладно, давайте сохранимся. И давайте поговорим, наконец-то, с этим нашим командиром. Добро пожаловать, Коломба, на базу Глад Сигма. Пожалуйста, извините за то, что мы пытались связаться с вами. Были сомнения. Сомнения? Да, сомнение в том, что ты тот, на кого мы надеялись. Да, сомнение в том, что ты тот, на кого мы надеялись. А не просто еще одна ловушка, устроена нашими друзьями и Зиракс, чтобы заполучить агентов Глад. Но, но командир Ламар, вы знаете ее как секционер-32. Похоже, было право с самого начала. Алекс здесь? Боюсь, что сейчас нет. У нее очень деликатная миссия, но она должна вернуться через несколько дней. Отлично. Мерсер-младший, и вы были частью команды UCH Хейдельберг. Дополнительная информация, давайте почитаем. Правильно, думаю, вы нашли мою записку. Да, и заметки в обломках Титана. Хм, вероятно, это было от моего отца. Он был на борту UCH Титан. Я думаю, что у него были сведения о том, что произошло. По крайней мере, он намекнул на это. Когда мы говорили за несколько недель до того, как меня назначили в UCH Хейдельберг. Семейные секреты? А ты знаешь, не представляю. Он о чем-то волновался. Он вообще не хотел, чтобы я участвовал в операции Феникс. Я все равно подписался. Вся эта экспедиция была для меня слишком заманчивой и, как мы все думали, пойдем только на Проксиму Центавра, получим какие-то ресурсы, а затем снова вернемся. Поездка по кварталу туда и обратно. Потом все пошло по-другому. Да, Волновой Фронт катапультировал нас в Андромеду. Зиракс напал на нас, уничтожил много кораблей. Мы потеряли много прекрасных мужчин и женщин, пока Пересу и остальной части флота не удалось сбежать. Вице-адмирал Перес? Да, адмирал Беннер погиб, когда был уничтожен Титан. Мы до сих пор не знаем, выжил ли мой отец и адмирал Яден. У нас были некоторые, нас были некоторые следы того, что они где-то держались в плену, но ничего не нашли, кроме ловушек, установленных Зиракс. Так что, возможно, вы понимаете, хотя мы внимательно следим за тем, что. Вы делали после вашего приезда? У большинства из нас было много опасений, особенно сейчас, когда ситуация, кажется, обостряется. Вы, возглавля... Вы возглавляете ГЛАД? Нет, Алекс, я имею в виду, что командир Ламар руководит операцией. Я отвечаю за координацию миссии, в то время как сержант Палант и Эмерсон занимаются оборудованием, учеными и самой базой. Операцией? Ага, такие операции UCH. Позвольте мне попытаться подвести итоги для вас. После того, как мы сбежали с голыми задницами, было много споров, что флоту делать дальше. Два адмирала, мой отец и все, у кого были соответствующая информация, были потеряны или мертвы. И когда началось наше путешествие, тоже все было хаотично. Через несколько недель стало ясно, что мы... Не вернемся на Землю в ближайшее время. Так что возник ожесточенный спор о том, как действовать дальше. Хотя мы не нашли секретное убежище, хотя мы нашли секретное убежище, некоторые из командиров и капитанов, во главе с командующим Ламаром, капитаном Зеракином и другими, говорились с вице-адмиралом Пересом о поддержке местного движение за независимость, чтобы найти союзников и прежде всего таким образом собрать больше информации. Не столкнувшись снова с империей Зиракс. Но Перес не хотел ничем рисковать, пока мы не создадим прочную базу операций в этой, в этом секторе. Она также более склонна к разработке планов проект ADEM, проекта Эдем. Проекта Эдем. Найти планету для нас, чтобы жить, или для других, которые могут последовать за нами к Андромеде сейчас и в будущем. В любом случае, в результате, командир Ламар и другие покинули флот и запустили Глад. Я думаю, что сейчас Перес очень рад тому, что... Очень рад этому, потому что Глад уже несколько раз помогала разбить силы Зеракс. Итак, после того, как заблуждения были исключены в... с обеих сторон, Глад теперь тайно работает с флотом UCH, поддерживая движение сопротивления Талон против Зирокси, и пытаясь получить любую информацию о нашей судьбе и о том, что черт возьми происходит в этой галактике. Некоторое время назад мы активно пытались связаться с вами, было довольно сложно, но потом одному из наших агентов Талону удалось это сделать. Он был тем парнем, который обновлял твой костюм с помощью нашего протокола связи. В то же время Ильмаринен вошел в сектор, и мы, начали... и мы нашли способ имплантировать агентов в шахту Поляриса, где был найден посох управителя, а потом мы сейчас здесь. Помогла ли информация найти ответы? Наши аналитики все еще составляют общую картину, но Эмерсон сказал, что... Предоставленные вами данные, скорее всего, позволят нам сделать некоторые серьезные выводы. Впервые в истории. Вы можете поговорить с ним, но он сейчас внизу, в баре. А пока я проверю статус миссии командира Ламара. Я дам вам знать как можно скорее. Спасибо, это много для меня значит. Ну, по правде я не ожидал такого поворота, что... Все же, эта команда, с которой этот персонаж прибыл в эту галактику, окажется, скажем так, основателем этого Глада. Так, теперь мне нужно найти Эмерсона. И, пожалуй, на этом я закончу эту серию. Продолжим в следующий раз. На этом я с вами буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал, комментируйте видео.